Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Лена. мы продолжаем прохождение Сёгун-2 оригинал. Так, я возвращаюсь домой, как я хотел в прошлый раз делать. Засимадзу. Я тут немного тупанул, я решил напасть на Оду, но вы, наверное, в принципе, в предыдущей серии должны были это видеть. Я напал на Оду и получил люлей. Я тут не заметил одну армию, она, оказывается, сидела, блин, вот рядышком с городом, но я ее не заметил. В общем-то, у Оды тут особо ничего нет, у него только кроме этой армии, по сути, нечем воевать. Так что, мне сейчас главное немножко отступить, пополнить немножко армию, подослать сюда дополнительных катанщиков, и можно начинать битву. Напасть на Оду, разбить его, и потом заходить к Кавати, Иго и Оми, как я и хотел таким планом. На севере, наоборот, мы захватываем эти Этидзен, Кага, и думаю, до Ноты дойдем. Потом приостановимся, потому что мне нужно будет передохнуть, перегруппироваться и защищаться. Еще надо, конечно, кии хватануть и Ямато. Но я думаю, это если прям совсем мне, так сказать, уже будет тут свободно э, проход, то я, может быть, еще и это все сделаю. Но не факт, не факт. Теперь, кстати, я так понимаю, наши враги не воюют, да, друг с другом? Да, они не воюют друг с другом больше. Они теперь воюют только с нами. Так что, соответственно, у меня есть проблемы большие. А, хоть у меня и написано «Грозная сила», но знаете ли, это «Грозная сила» до тех времен, пока я не ошибусь. Я ошибусь, и меня могут просто задавить число. Потому что у врага, конечно, армии гораздо больше. Если их всех суммарно собрать, там их получается, ну, стаков, наверное, десяток точно накопится. А моих войск буквально два стака где-то. Северная и армия и южная, и все больше пока у меня войск нету. Ну, конечно, понятное дело, по составу сейчас она вполне неплохая стала. У меня там очень много катанщиков. Прям, ну, достаточно много. Я бы не сказал, конечно, что прям дофигище. Но стак там накопится из катан. Это точно. Это очень грозная армия. Но у врага там тоже имеются свои тузы в рукаве. Давайте, кстати, потоплю этот корабль, он нафиг не нужен. Только жрет деньги. Я этот тоже корабль потоплю. Только жрет деньги. Сейчас мне надо экономить буквально на всем. Так что те корабли, которые мне неугодны, я буду их топить. Даже несмотря на то, что у меня там очень большие проблемы по всем фронтам, но. Это сейчас не имеет большого значения. Мне нужны главное деньги. Главное деньги, деньги, еще раз, деньги. Потому что экономика сейчас у нас уйдет в очень глубокую. Как бы, как бы помягче выразиться клоаку. И мне нужно как-то сохранить хоть какие-то денежки. Мне бы, конечно, по военке пройтись вообще было бы прекрасно, но это очень долго, это очень много времени займет, так что будем изучать пока что а, мирно, Ну хотя 10 ходов это очень долго. Что-то бы такое изучить, чтобы мне вот прям в кратчайшие сроки, сроки дало бы какое-то преимущество. Но такого ничего нету, так что будем, ладно, все не изучать. Наверное, как раз-таки у меня будет возможность уже потом строительство новых каких-то зданий экономических через десяток ходов. Пропускаем ход. Так, и что у нас делать Ода? Ода собрал армию, но он пока напасть не смог. Да, он, соответственно, далеко, потому что сильно. Ну, а теса Каба, как крыса, последний, начинает, конечно, меня грабить. Оути же посылает свою флотилию вперед куда-то. Видимо, собирается высадиться где-то вдалеке. Опа. Ой-ой-ой, а тут Асая прислал свою флотилию. Ну, мы, конечно, отступаем, потому что у него там очень много кораблей. Отступаем, сейчас перегруппируемся, я еще пойду в атаку. Блин. По-любому надо, значит, сражаться. Но я думаю, вы понимаете, что я здесь проиграю, если даже буду драться сам. Автобой. Полное поражение. Ладно, хотя бы так. Хотя бы два корабля отступило, и то неплохо. Ой, моего союзника тут же раскидали. Просто сказали, ты что тут делаешь? Ну-ка, пошел вон. Там еще и пилот-враги собираются высадиться, да. Ну, враги пускай высаживаются, в принципе, я думаю, мы тут готовы встретить их. Я оставлю гарнизона в некоторых городах, не буду я их пересылать в атаку. Вот эту армию я перешлю в атаку, конечно, потому что надо быстрее атаковать. И для этого данная армия подойдет как нельзя кстати. Так, вы, ребята, все собрались, давайте в атаку нам придется провести сражение похоже с его огромным количеством сигару oh, извините самураев с яри hmm. ну давайте проведем сражением. даже очень интересно что же сделать здесь ода с его яри самураями конечно у него есть лучники неплохие но этих лучников я постараюсь задавить числом просто да самураями закидать так сказать вопрос еще главный в том где враг появится то есть, откуда он придет с подкреплением. Но я напал, получается, с той стороны. Значит, сейчас я появлюсь, где надо будет с другой стороны стать, чтобы его встретить. Мне так кажется. Ну, по-моему, да, так получилось. Выходит в вы армии находится с другой стороны. Ну ладно, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Кекевар, сей отатубнуга, брушино, шинжо, Одану Гунте, Синдабаншону накадему, туму, руганасу, зайде. Муши да уж Окей Посмотрим, что из этого выйдет Ну вообще, я сразу понял, что у них войска должны наверное, находиться с той стороны Так что перевожу всех сюда Так, причем давайте-ка вот так вот растянемся Возможно, они придут с угла, потому что здесь, я смотрю, особо не, неоткуда выходить Предполагаю, что они вот придут с этой дороги если это так будет, то это будет великолепно. Я их смогу прям заложать здесь. Как-нибудь так встанем, давайте-ка. Они даже перегруппироваться не успеют, мы их тут же атакуем. Так, ну и давайте копейщиков тоже как-нибудь так выставим. Хотя я даже не знаю, тут уже все вообще войска стоят. Да, я угадал, я угадал, так что давайте-ка все сюда. Давайте, обстреливайте их. Давайте, давайте, давайте. В атаку все. Все в атаку. Мочите их, мочите, ребята. Правда, сами не умрите, пожалуйста. Так, у нас армия разделилась на две части. Вот что проблема. Так, военачальнику давайте помогаем. Пускай отступает. Так, тут битва в самом разгаре. Лучники тут что-то делали еще. Давайте мочить их. Всех. Последнего убивайте, всех этих ублюдков. Лучники стреляйте вот по этим солдатам, которые там стоят. Хорош. Так, ты гоняй там один отряд, который за тобой бегает все. Здесь у нас все идет драка, конечно, кто-то погибнет, скорее всего. Ну, я постараюсь отвести, конечно. Блин. Я не помогу, наверное, да? Уже. Уже слишком поздно. Хотя, атаку, атаку, атаку. Давайте, давайте, все в атаку. Отлично, они начинают отступать. Командующий их, возможно, не был убит, но зато он отступил. Это самое важное. Так, теперь держите вот этих отступающих сделайте так, чтобы они не убежали за карты. Так, отлично. Вы воюете теперь с ними, командующий тоже иди помогай. Фух, мне повезло очень сильно то, что они с этой стороны точно пришли, как я и предполагал. И просто всю армию зарубали. Просто жесть. Да. Фух, ну это победа. Там, по-моему, только одни замковые самураи, поэтому... Ну, я не знаю там, что они смогут сделать. Идите решить их. Тоже. Ну, тут, конечно, кто-то отступил, но это очень маломальская армия отступила, так что... Можно сказать, по факту мы победили. Вообще, полностью победили. Отлично. Хорошо, что вот в игре эта вещь есть, вот в этом, как его, в Риме, по-моему, или в какой игре, во втором Риме, по-моему, да, точно, что, типа, если ты становишься там, где должны прийти подкрепления врага, они приходят с другой немного стороны, то есть, чтобы ты не мог их сразу же атаковать, а здесь же такая тема <coughs> не была еще реализована, поэтому можно вот так вот спокойно просто уничтожить всю армию противника. Одним махом просто вот реально я уничтожил практически не потеряв солдат. Все-таки против меня-то меня меня воевали не обычные сигары, а более профессиональные, да, самураи с Яри. Хоть и с Яри, но все равно самураи. Так что они много нарубали. Я ожидал на самом деле меньше потерь. Как вы видите, да, тут все равно многие понесли потери большие. Ну, а в замке есть только одни замковые самураи, поэтому, конечно, мы победили. Непоколебимый, но ну, интересно, ребят, как вы так непоколебимы, если вы только что видели, как вашу всю армию разгромили Ничего делать. Вот даже издалека, если смотреть на трупы, тут одни только желтые трупы. То есть, это одовские. Там есть, конечно, зеленые, среди них валяются, но их очень мало. Ну что ж, лучники сейчас довершат вашу жизнь. Смертью. Храбрых, возможно, а возможно и нет. Не знаю, как вам угодно. Умрите, давайте, короче. Огненные стрелы еще тут хорошо так застреливают их. Хм, за домик спрятались, смотрите, хитрые какие. Я тоже люблю за домиком прятаться, когда играю против бота. Так, давайте обстреливать их, короче. Сделайте так, чтобы я их не видел. Да, жестко. Жестко парням достается. О, щит. Тс, ни одного попадания, там такой град стрел, блин. Четверо. Трое. Двое осталось. Нет попаданий. Давайте сюда. Перегруппировывайтесь. Фу. Нифига, сколько стрел летит. Вы что, серьезно? Попасть не можете. Что это было? Как не попадают? Вы что, смеетесь? Ну вот, наконец Одно попадание и последний, чувак. Готовченко. Почти поражение. Ну, конечно, почти поражение. Вообще, прям вот чуть не проиграл. Прям ощущал уже все. ГГ готов был писать в чате. Так, ну что ж, мы победили. Захватили крепость, уничтожили армию Оды. Прекрасно. Так, занимаем без боя. Вот дальше, куда мы сейчас пойдем, я не знаю. Ну, скорее всего, в Игу я собирался сходить. А, но только у меня тут вся армия... С... Это... А, у меня тут просто есть солдаты, которые уже ходили, да? Есть, которые не ходили. Далекий путь. Но у меня есть тут монах, в принципе, можно им разведать. Ямато пустая провинция. Ки тоже пустая. Может быть, тогда правильнее захватить сначала вот эти две провинции, да? Чтобы тут не шлепались солдаты позади меня. И плюс я получил дополнительные... Дополнительные армии. Ну, то есть дополнительный доход... Наверное, да, это более верное решение будет. Давайте пока что создаем еще здесь солдат. А, плюс я, наверное, здесь тоже создам. Потому что надо оборонять, как-то еще будут эти провинции. Наверняка враг так просто не расстанется с ними. Он еще собирается потом отбить их. Так что нужно подготовиться к этому. Ну, а эти самураи, конечно, двигайтесь в ковати, Мы сейчас тут объединим армию все. Так, ну что же, зима закончилась. Эти дзен пустой. Кага тоже, наверное, пустая, да. Две провинции пустые, надо идти в атаку, потому что мы этого мудила должны добить прямо сейчас, прямо здесь. А, кстати, мне надо наверное, агента. Мецуки у меня вот здесь есть, да. А тут уже все нормально с порядком. Мне просто надо разведать, что там в, в Оми. Может быть, даже туда можно послать сразу армию, разделить на две части и послать туда армию. Оми пустое. Так, теперь вопрос, что вот здесь находится? А, так, если я возьму бичуганов, сможешь дойти в атаку? Так, интересненько. Я, короче, думаю, давайте сначала мы пойдем в атаку на север, да? Моя армия основная. Угу, давайте вот это возьмем все. И пошли на эти дзен. Захватили, конечно же, город без проблем. Так, тут у нас на севере Кага. Ну а тут Асая как с какой-то вообще маломальской армией. Что-то там делать непонятное. Ковыряется в носу. Ну а здесь... Надо захватить Оми срочно. Да, я даже, возможно, откину немножко солдат после того, как сейчас ход закончится. Откину солдат, чтобы он захватил Оми. Потому что если захочу сейчас Оми, захвачу Кага, то я смогу расправиться с моим противником, который мне очень сильно поднасрал с помощью своего флота. То есть я смогу избавиться от одного уже крупного врага. которого флот, кстати, очень значительный, да. Поэтому мне от него избавиться рекомендуется в кратчайшие сроки. Так, ну что, у нас 25 провинций. Грозное у меня отличное процветание. Ну, отличное я бы не сказал. 1665 денег, это далеко не отличное. И торговля, кстати, она считается не полностью вообще со всеми домами. Это похоже еще какая-то внутренняя торговля, да, 2000 откуда берется. Доход от непроданных ресурсов. Ну да, это, видимо, внутри страны просто продажа идет. Внутри государства. Внутри дома. Если быть еще точнее. Вот куда теса бы хочет высадиться, мне интересно. Потому что тут вот периодически возникает армия. Там вот до этого я видел какого-то мудилу, который там проплывал со своей армией. Это был Хонма. Ну, у Хонмы всего одна провинция. Скорее всего, там одни бичуганы. Осигарус, Яри. Почти на 100% я уверен. Только куда он высадится? Он может высадиться вот сюда, в принципе. Потому что я помню, такой бывал у меня. Да, тут эти еще пираты Вака сраные. Надо от них еще избавляться заодно. Так, давайте сюда пригоняем флотилию. Отлично. Атакуйте их. И добивайте нахрен. У меня теперь вся флотилия побитая. Вот в чем проблема. Надо восстановиться. А где восстановиться? Восстановиться только можно вот в этой провинции. Которая у меня внизу. А чтобы туда попасть, нужно пробиться сквозь тюсокабы. Тющу как бы. Ну, давайте тющу как бы атакуем. Она отступает. Так, хорошо. Соединяйте все вместе. Так, здесь мы сюда направили. Да. Ну блин, на найм флота уже вообще денег не остается. Все меньше и меньше с каждым ходом у меня денег. И сейчас уже денег очень мало. Так, вообще нет никакой прибыли, да, вот этого, от этой торговой фактории. так Хм. Слушайте, а тут что у меня? Тут у меня полный, тут у меня почти полный. Там наполнится очень быстро. Здесь надо как-то помочь чем-то. Чем помочь? Создаем давайте тоже, наверное, накабая с луками. Конечно, по-хорошему надо вот этот вот флот послать туда, на помощь. Потому что здесь его нахождение вообще бессмысленное, а вот там, в порту, он бы мог бы помочь мне вообще хорошо. Тут даже кого-то мы захватили еще. Давайте атакуем Ходзи. Иди отсюда, сукин сын. Так, давайте-ка в порт заплывайте и... Ага, ремонтируйтесь, тут денег не хватит. На ремонт вообще не хватает. Капец. Так, отремонтируем все эти корабли. И что мы будем делать? Поплывем сюда, да? Я хотел бы здесь тоже отремонтировать корабли и послать их тоже туда. Но можно просто будет воспользоваться моментом. И соединить все вместе вот эти корабли, вместе с торговыми. И пойти просто уничтожить Тесу Кабы. Уничтожим тесо Кабы. Через ход буквально уже умрет этот какво. Асай, и тогда уже будет все более-менее. Ну, вот именно что, более-менее, так сказать. Все, все равно довольно плохо, плачевно. Хм. Так, ну ладно. Главное, что здесь мы одержали победу, и сейчас у нас есть свобода действия небольшая на время, совсем небольшое. У нас есть промежуток, когда никто не может пока еще дойти до нас. То есть они еще идут, идут, идут, и мы пока можем этим э, это время чтобы играл на нас и пойти атаковать их сами, так что так. Но самое главное, что мы сейчас вот это горлышко, я надеюсь, захватим, то есть вот здесь останется всего пару провинций, которые будут у нас как на их дороге, и мы укрепимся здесь. Омие вот особенно мне сейчас нужно, там в крепости хороший гарнизон, даже особо обороняться не надо будет. Ладно, пропускаем ход. Так, Ода, Ода, Ода, все сжигает, конечно же. Да. что он еще мог бы сделать? Ода. Ода на Бунага, все сжигает к чертям собачьим. Ой, ты сука. Как же ты мне поднасрал таким ударом в спину. Ну да, конечно же, одну Кабаю будешь атаковать, ну да, да, конечно. Сто процентов. Сука, он решил догнать эту лодку, блин, и добить ее. Не, ну вот просто мудило конченая. Ага, вот вам и Оути. <клес> Оути возвращается такой, типа, а ну куда я поплыл, ребята? Ну, как бы я думаю, что лучше напасть тогда. Блин, а тут что-то как-то вас многовато. Дерьмо. Что-то вас сильно многовато. Чем воевать-то? На да, воевать особо нечем. Ну ладно, что ж, придется по-любому провести эту битву. Ну, давайте подеремся, так и быть. Да, неожиданно, что он меня атаковал. Мой вассал. Не, ну в принципе, вассал-то ладно, хрен с ним. Неожиданно, что вот этот мудила меня сейчас атаковал. ためじゃ我が敵は奴らの漁師と一門に忠誠を誓う勇敢な侍どもだあの者どもを滅ぼすとなると心が痛むがこれも運命のなせる技仕方なかろうそうか雨か濡れようとも気にするなかえって敵の臭い体の汚れを洗ってくれるわ切り結んだとてこれでわしらの花も ну да, ну да, конечно. Так, ну что мы будем делать? Отходим на этот холм, который рядышком. Так, что мы дальше? Поставим лучников вперед, конечно, не знаю, что из этого выйдет, блин. А, защитное сооружение у нас есть. Так, так, так. Интересненько. Защитное сооружение это очень большой плюс. Потому что... Почему? Потому что мы можем поставить стены щитов, которые не смогут пройти их копейщики. Да, вот так вот. Причем здесь мы тогда тоже ставим стены щитов. Получается маленький зазорчик. Сквозь который будут проникать как раз таки его воины. Да блин. Где из? Так, надо отвезти солдат, мне кажется, он мешает кому-то. А, нет, он не мешает, он просто потому, что, видимо, он понимает, что я собираюсь сделать. А, блин, мне было поставить просто стену счетов нормальную. Хм. Ну, так, кстати, тоже можно как-нибудь... Да, блин. А почему ты не хочешь ставить нормальную стену щитов вот здесь? Ну, понятно, почему. Потому что это как богаюз получается. Ну, вот так она какая-то криворукая. Ну, весьма широкая, я бы сказал бы. А, блин, нормально же в самом начале была. Ну, такая вот хотя бы, да? Широкая. Ладно, фиг с ним, пускай такая будет. Так, две стены щитов поставил. Потом еще какая-нибудь вот здесь. А, ну тут лес, блин. Мешает. В лесу ставить нельзя эти стены щитов. Ну, как-нибудь... Нет, знаете, не, не. Вот как-нибудь... Вот так вот, что ли. Да, вот тут-то в чем проблема. Вот если здесь у меня будут копеечки стоять, ну, в принципе, нормально. Только побольше надо бы раскинуть. Вот как-нибудь вот так вот. Не, знаете, еще вот как-нибудь вот так вот еще лучше будет. Они, получается, будут об этом ударяться, об это, и вот только вот здесь у меня отряд стоит. Хорошо. Еще последнюю можно поставить, но я не знаю, где ее установить. Разве что только здесь. Просто, чтобы лучников защитить, которые у меня будут стоять здесь. Нет, давайте вот так вот. Или вот так вот, слушайте, тоже. Здесь у меня будут стоять тоже копейщики, чтобы принимать их удары. Ну и давайте начинаем. Так, два отряда лучников мы сюда отводим. Стой, стойте здесь. Так. Угу. Копейщики, копейщики, копейщики. Куда бы вас установить? Ну, во-первых, сюда, конечно. По центру будете стоять. Вот здесь вот. Причем желательно потолще прям выстроиться, чтобы у вас это... Вы могли удержать очень долго их удары. Так, здесь мы тоже выставим, соответственно, копейщиков. Ну и последний отряд копейщиков становится вот в эту позицию. Да, в случае, если они вдруг попытаются вот здесь обижать, то вот тут немножко тоже оставляем солдат. Ну и давайте проматываем время. Посмотрим, что там у нас. Как поживают наши вражины. Они идут в атаку. Идут в атачку. Но там, блин, много вот лучников. В чем вот проблема, да? Они сейчас будут застреливать, блин. Немного тут поубивают. Давайте растягиваем тогда их пока. Пфф, куда эти побежали? Так, держимся, держимся, держимся. Давайте, постройтесь. Так, тут немножко они, блин, расформировались. Давайте, застреливать их лучники. Да, достается очень сильно конечно но что поделаешь надо держаться так ага они делают точно так как я и думал они начинают обходить эти стены и начинают врезаться правда они тут врезаются вообще не туда куда мне надо требовать куда мне требовалось так здесь держатся ребята держатся их. Так здесь обстреливайте. Угу. Здесь вы их обстреливаете. Наш полководец в опасности, мой господин. Угу. Они в команду еще целят, походу. Хотя нет. Тут непонятно, в кого они целят вообще. Но тут прекрасно все происходит. Тут, тут тоже в принципе нормально держатся солдаты. Давайте обстреливать их командующего. Убейте его. Отлично, даже уже тут отступать собирается Самурая с Яри. Так, хорош. Держимся, держимся, держимся. Изо всех сил держимся. Сейчас командующий здесь поможет. Давайте, давайте, давайте вот так вот сейчас обойдем. Давай-давай-давай, стреляй по нему. Куда побежали? Так-так-так-так-так, командующий, командующий! Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Держитесь, держитесь, держитесь. Нет. Не хватает. Не хватает сил. Все равно отступают. Ну, было очень близко. Было очень близко. не все потеряно ну нет сейчас командующий скопытиц мы проиграли ну блин кстати вот задумка неплохая была да я просто помню, это с битвы какой-то в исторической то же самое было сделано, только вот именно, что не у лучников щиты были, а вот у всяких копейщиков и у прочих солдат, которые, в принципе, не должны как бы с этими щитами стоять. Так что задумка была великолепная, к сожалению, реализация подкачала. Ну, как сказать, в принципе, я все сделал идеально, но вот не получилось. Не получилось, почти победа. Я, наверное, даже его команду еще зарубился, я не ошибаюсь. К сожалению, своего потерял, ну, что тут еще скажешь. Попытка не пытка. Ошибка, допущена мной, была довольно серьезная. Ну да. Вот и все. А, не, армия, кстати, отступила, но командующий-то скопытился у меня. Это что такое вообще? Откуда вы взялись? Давайте отступим, я не знаю, что это такое, где это вообще происходит, непонятно ни черта. А, это мои две кабаяки-то с луками, да и хер с ними. Сейчас мы все равно этого Асаи добьем. Да я сто процентов уверен, мы сейчас их догоним, блять, добьем и отымеем, короче, в одно место этих сучар. Так, разорение. Но я понял, что казна пустая. Что тут еще скажешь? Приходится. Давайте идем в атаку на Кагу. Почти поражение, ну не поражение же. Захватываем город. И, кстати, отсутству также пустой. Точнее, Оми, я хотел сказать. Оми пустой. У нас тут враг сидит. Но он очень жестко получил пощам. Так что пускай он дальше будет получать пощам от нас. Сейчас мы пойдем и захватим город. Все. Минус один. Так, что та флотилия резко исчезла, и теперь тут остался только один тесса Так, тесска как бы. А, тут еще и флотилии, не, есть некоторые, е ⁇ мы. Давайте Кабы, конечно, убиваем. Нахрен нам тут нужен ли? Сразу резко прибыль появилась, но это ненадолго. Тут еще ходзе плавает, блин, с э, кораблями. Корабликами. Хм -хм. Да, кстати. Чувак, тоже давай-ка в мир иной. До свидания. Минус еще один, так. <с>, <рис> Просто тут минус один, минус два. Сагара, прежде чем нападать, подумай несколько раз. Потому что я тут могу за один ход до тебя добраться. А вот с этой провинции довольно-таки, да, далеко. Здесь, конечно, не с одного хода. Но это можно изменить быстро. Так что давай-ка подумай. Своей башкой. Так, ну а эти солдаты, да, давайте-ка двигайтесь в сетсу. Будете мне как помощь сейчас здесь, потому что мне очень надо помощь. Так, мы, наверное, знаете, что в первую очередь захватим? В первую очередь, конечно, Ямато, потому что это прям на проходе, тут Иса дальше, и тут вон Ода, кстати, идет с армией. Хотя вот в Ямато что там с городом? Город так себе, да? Неукрепленная твердыня, короче, там вообще обороняться тяжеловато будет. Казна пустая, я даже не могу отремонтировать этот город, блин. Что-нибудь где постройки я делал, какие-нибудь. Нет, никаких построек нигде нету. И тут тоже город разоренный, блин. М -м, проблемка. О, -о, О! Так Эда. Так Эда со всей своей армией идет ко мне. Со всей армией бичуганов, которых он успел набрать, он идет ко мне. Ну ладно, давай-ка, иди-ка к папочке. Так, а вот этих куда спасать? Ну давайте тоже на север идите тогда, раз уж вас разбили. Идите на север. В ОМИ у нас вроде как все в порядке, ну по армии я имею в виду, конечно. По армии все в порядке, в Кавате тоже все нормально. Ну вот я не знаю, атаковать или не атаковать мато. Если атакую, тут просто Ода припрется. И меня зажмет. Хм. Потому что такие, видите, тут тоже город еще вражеский, надо его тоже захватывать. Только чем захватывать? Вопрос, блин. Армии-то нету. Командующий тут один, блин. Второй скопытился. Так, тут у меня тоже один, да, командующий остался, да. Сюда бы кого-нибудь приплести, например, тебя. Вот. Ты давай-ка быстрее, быстрым маршем. Беги сюда. Да, наверное, мы двигаться не будем. Возможно, даже я успею подвести подкрепление до того, как начнется сражение в данном городе. Двигаться не будем пока. В роме я тоже двигаться, наверное, не стану. Пока у меня разведчики не выдвинутся вперед, не посмотрит, что там вообще по делам. Ну ладно, что ж, будем на этом заканчивать, на серию. Такая пока неопределенность. Мы вроде как уничтожили двух своих врагов. Ну, да, уже, скажем так, двух, потому что Олти тоже мой враг оказался. Но при этом все равно еще много проблем. Мне надо сейчас, главное, оду загасить. Загасю я оду, то, можно сказать, будет путь открыт. Я смогу пройти, тут несколько провинций, хватануть и, может быть, даже укреплюсь. Пока укреплиться нам не удается. Нам нужно как-то держать оборону в Каге, во-первых. Во-вторых, оборону держать надо в Оми. Но надо ремонтировать замки, а мне нечем, у меня денег нету. Поэтому я даже не знаю, будет ли гарнизон у нас в городе или нет. По идее, должен быть все равно, как бы, да, какая разница. Подожду я подкрепление, отобьюсь от ОДы, и потом дальше посмотрим, что будет происходить. Ну, в общем, с вами был Веном. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи.